Наша уже практически заканчивается, подпивасовцы против команды Квак, гейминг, четвертьфинал нижней сетки, карта Трейн, и сейчас, собственно, Холла пытается найти возможность сделать три минуса и при этом попытаться спасти э, раунд для команды и выбор стороны, собственно, перетянуть за подпивасом, но не удается. Естественно, три игрока команды Quake Gaming режут оппонента и выбор стороны, как вы понимаете, естественно достается э, уточкам. Уточкам за уточек помнится играют э, играют играют две девушки. Так, как там он подписан-то, божечки мои? Кто у нас там? У кого не убрался клантек? У you feel hopeless? Так, вот пивас. Вот так. Итак, дамы и господа, стартует пистолетка. Пистолетка, как всегда, очень важна для любого коллектива. Ну естественно, на карте Трейн пистолетка важна в какой-то степени чуть-чуть больше для игроков атаки. Ибо слабая сторона полагивает у нас дерзкая. Но все-таки перестрелку с Женей Питоном выигрывает, насколько я по ним... Понимаю и, насколько помню, Женя Питон, это, кажется, капитан команды Пивас. во всяком случае. Какие-то такие упоминания были в чатике на предыдущих трансляциях. Ну и ретейк от команды Квак Gaming который, ну, вроде бы, как бы не такой уж и плохой. Это на самом деле еще один минус по Холла, и последним остается Профетик, который врывается в спину и делает важный... Важный фраг, но, к сожалению, попадает под размены и пистолетный раунд потерян без возврат, но... Итак, 1-0. 1-0 и в пользу, конечно же, коллектива Quack Gaming. Состав их на сегодня выглядит следующим образом. Это Ароза упала на, ро... <смех> на Розу. Ароза упала на лапу Азора. Казе, э, ГЛХФ, Дерзкая и МРТ. Ну, команда под пивас, разумеется, You Feel Hopeless, Профетик, Холла, Женя Питон и Сега. И всем, конечно же, дамы и господа, я хочу пожелать приятного просмотра. И в случае чего, да, имейте в виду, если вдруг опять провайдер решит приколоться и обрубить интернет, вы никуда с трансляцией не разбегайтесь. Я просто переподключусь, и все будет хорошо, как и вчера. Женя Питон и Сега делают по одному минусу, но на каждый фраг команды под пивас находятся размены. А после этого еще и три фрага, на которые уже, ну, банально просто не остается никому ответить. В общем-то, выход был... Не сказать, что какой-то прям уж такой сверхъестественный. Обычно просто разыграли зелень. Ну и ничего на зелени не получилось. Так бывает. Саня, чатик, здорово. Я опять про... пробегом. Лайк like, хорошего стрима, Александр. видите, спасибо большое. И не могу не согласиться с евреем. Коли уж... Он действительно подметил важный факт. 21 зрителя, лайков всего 11. ребятушки. подгрузите лайкосцев. Надеюсь, вам будет uh, это замечательным. <magician> вам это не сложно, а мне будет замечательно. Вот так. Итак, перевес на одного игрока. У игроков обороны, у команды обороны. Это гейминг и они разносят в очередном раунде коллектив под пивас. Потому что коллектив под пивас делают... Не сказать, что какие-то прям уж э, странные вещи. Да, это форсбай. Да, надежда, естественно, на форсбай обычно бывают. Дмитрий, вы топ. Если это адресовано мне, то большое спасибо. Еврею дал модерку наш общий фюрер. Господи, меня сегодня еврей как только не назвал. Называл богом, называл фюрером. Но ни одно, ни другое, конечно, ко мне не подходит. Тем не менее... Выход с одним калашом на шестую линию, и здесь уже летит ХАЕшка, КЗ начинает принимать соперников. Ну, МРТ. Сколько? Третий будет? Будет ли третий минус от МРТ? Нет, ГЛХФ все-таки съедает холлу, и мы 4-0 с вами видим. С двумя минусами только лишь от МРТ. Ну и первый, как вы помните, был э, КЗ. А Света... Я давал модерку ему. Кстати, Володя, подожди, я же ведь тебе модерку тоже давал. Ты что, в какой-то другой аккаунт сейчас что ли завел? Подожди, я же выдавал тебе модерку. Когда тебя Боди нечаянно забанил, я тебе выдал модерку, чтобы такого больше не было. Почему сейчас у тебя модерки нет? Ну, точка Б, ну, вернее, попытка разыграть точку Б на этот раз. Ничего себе, вот это спрейдаун, отличный флик минус от Сега. Причем два фрага от Сеги, и, в общем-то, на точку уже можно, конечно, попробовать выйти. На верхнем парике готов лютовать и бушевать товарищ Профетик, но ему, естественно, с зигзага да и с верхнего парика пытаются воспрепятствовать оппоненты. Происходят размены, после которых good luck and have fun остается один против двоих, но соперники красные, и это, конечно, плюс для игрока обороны. Тем не менее, он и сам, в общем-то, не обладает полным лайфбаром. Открывается сразу под двух соперников Замечает первого, но не замечает второго Пока что вторым соперником является Женя Питон 17 хп против 38 И у игрока обороны есть Дефюзки, ты, но он Но он, дамы и господа, не видит Не видит Женьку Питона, который Как Питон аккуратно выползал из-под вагона 4-1 Я с другого ака, но это я так и подумал как вы эти ники читаете? Ну, я, в общем-то, уже привык просто за <смех>, столь долгую комментаторскую деятельность к различным никнеймам, но, положа руку на сердце, бывают такие никнеймы, которые я не в силах адекватно прочитать. Ну, здесь еще большое спасибо администрации, мне каждый никнейм, если бы я его не понял, озвучили дополнительно, и я бы прочитал его в любом случае правильно. И у Фил Хоуплесс минус Арроза упала на лапу Азора, но, опять же, это только лишь размен за энтри фраг, который был сделан буквально нескольки, несколькими секундами ранее. Дерзость. Дерзость от команды под пивас. Через шестую линию уже в КТ-респаун пытаются пробраться игроки атаки. Но самая главная задача бомбу поставить. Об этом не стоит забывать. Какой-то смешной промах сейчас был от КЗ. Просто практически по неподвижному сопернику. Пуля улетела куда-то не туда. Но тем не менее, СМРТ вместе справляются добить соперников. И 5-1. Какой у тебя странный <смех>, никнейм, <смех>, товарищ еврей. Но озвучивать, разумеется, я его по вполне себе вменяемым причинам не буду. Воздержимся. Воздержимся от таких озвучек. Что ж, седьмой раунд встречи. И это уже совсем не шутки. Потому что пока у команды под пивас не очень виднеется какое-то просветление. Пока все достаточно туго идет. Да и при этом, как вы видите, энтрифраг также за квакгейминг. Как и в большинстве. <смех> как и в большинстве предыдущих раундов. Минус от Женя Питона и божественный ваншот от Юфил Хоуплеса. При этом Женя Питон умудряется найти еще и второй минус. Ну а снайперская винтовка в руках а розы э, дает разменный минус и сокращает, а вернее, полностью нивелирует численный перевес команды Под Пивас. Женя Питон. Готов сейчас оборачивать всех своих соперников, душить их и уничтожать. Половина, чуть меньше половины всего-навсего на один. Хелспоинт а... перестреливает дерзкую. Дерзкая это девушка. Имейте в виду. Имейте в виду, это девушка. А кстати, почему сегодня не играет ее напарница с никнеймом Токио? Куда потеряли? Ну что, попытка поставить, и Женни Питом в клатч-раунде один против двоих за 10 секунд до конца раунда успевает таки поставить бомбу. И Ароза не заметил, что соперник за фейком. А соперник за фейком, вот он сидит. Вон она ж торчит голова и незамедлительно в нее прилетает. Отличная пуля выпущенная, правда, не первая. Первое было бы еще красивее. Ну и одной, в общем-то, вернее, двух пуль тоже в данной ситуации будет достаточно. Тем более, как вы видите, а Роза еще и показал, что на его АВП закончились патроны. Ну а счет 6-1. Может, она. Это <смело> <смело> не Го И, а ГЛИ ХФ, да. То есть, ну, good luck and have fun. Она вроде под ником ГЛХФ, нет? Но у мне этого, к сожалению, никто ничего не говорил. товарищ господин Сомчик, добрый вечер. Приятного вам просмотра. Как и, в общем-то, всем. Но господину Сомчику отдельно. <laughs> отдельно от всех. <laughs> подпивас. Минус профетик. Энтри фраг за... Подпивасовцами, да. Именно за командой подпивас. Я даже немножко удивился. Ребята давненько не начинали убивать соперников первыми. Но всегда есть к чему стремиться. Ладно, я погнал. Удачного стрима. Удачи, Володь. Спишемся после трансляции. Ну, собственно, энтри сделан. Реализация этого энтрифрага последует чуть позже. Самое главное, что не потеряли пока что никого. Игроки команды под Пивас, да, то есть это дает возможность закрепить численное преимущество. Ну и раунд все-таки будет строиться, по видимости, на точку Б. На точке Б у нас, к слову сказать, никого из игроков обороны не. Нет, она полностью отпущена, только сейчас Дерзкая отправляется на чек, видит соперников на верхнем парике, не видит пока что соперников на нижнем, но это, в общем-то, поправимо, подумали ребята из команды под пивас, Роза спасает свою напарницу по команде, забирая э, Женю Питона, Дерзкая, отличный хэдшот, минус Холла, ну и Профетик, конечно, забирает снайпера. Обороны. А здесь что-то зазевался у нас Сега. Пытался застрелить соперника со спины. КЗ. Как раз-таки тот самый соперник со спины. То есть по нему информация, естественно, есть. Его пытаются приманить фонариком. Он подбирает автомат Калашникова и вырубает. You feel hopeless. А последним остается Профетик. Ну, а Профетик занимает, конечно, максимально хорошую позицию. И у КЗ, как вы видите, просто не залетело. Ну, просто не залетело. Такое бывает. Пулька буквально на голове. Вернее, прицел буквально на голове. Но как-то либо сервер не зачитал. Большое спасибо за подписочку о Ахмедов, Либо сервер не зачитал эту самую пулю. Либо все-таки она была выпущена не совсем в голову. 6-2. Приятный, уже более-менее приятный счет для коллектива под пивас. Пока что еще, конечно, этот счет... Ничего не обещает, но Светлое будущее может обещать Экономический раунд Ну, вернее, наверное, скорее все-таки Форс Бай от коллектива Quark Gaming в девятом раунде этой встречи, потому что есть АВП. Уже, пардон, поправочка, АВП нет. МРТ остается последним здесь со всех сторон. Наступают игроки команды под пивас. МРТ находит все-таки свой минус. И находит МРТ самого. В спину с ножа его забирает Профетик. И счет меняется на чуть более приятные 6-3 для коллектива под пивас. Джон Смит, спасибо за подписку. Ну а тем временем мы едем дальше. И по идее экономика команды Quack Gaming восстановиться, разумеется, не успела, так как ее как бы и не имели цели восстанавливать. Собственно, это пистолеты, два дигла и два USP. Пока непонятно, с чем играет МРТ. С гранатой играет МРТ у нас. Но это все-таки юз. Энтри. За командой под пивас, минус от сеги, и 8 хп остается у КЗ. В общем, тут надо, конечно, максимально осторожно разыгрывать такие раунды, но... Я бы, наверное, смотрел все-таки на стак на точке Б. Мне кажется, что это было бы максимально продуктивным развитием событий. Ну, либо хотя бы стак на точке А. Но где-то в любом случае нужно было бы садиться всей командой и пытаться устроить ловушку. Квак Гейминг пытаюсь переиграть соперника просто стрельбой, да. То есть где-то что-то... Ой, Сега как... как не вовремя, сек завис. Но дерзко этим моментом воспользовалась. Но, ну, а, собственно, проблемы индейцев, как говорится, не очень сильно волнуют шерифа. А Профетик минус дерзкая, ГЛХФ разменивает и забирает Женю Питона. А следом вот это спрейдаун, но, к сожалению, не спасти. То, что спасти уже, в принципе, невозможно. Невозможно спасти то, что уже мертво. И этот раунд, к несчастью для коллектива Квак Гейминг, естественно, был уже мертв. Ибо спасти... За 10 секунд до конца раунда, имея соперника на верхнем парике, ну, это практически невозможно, это как бы... Если не ваншот, то все, соперник просто спрячет голову и попасть в него уже не получится. Ну, можно, конечно, прострелить, но это все время, а времени у команды Quack Gaming не оставалось. КЗ, два минуса из сайда со снайперской винтовки, вот это уже обстоятельство. Профетик, выход в аркаду из сотки и сразу минус по Орозе. Далее минус от Сеги и три 3, но с минусом от КЗ снова перевес уходит на сторону команды Quack Gaming. При этом при всем это уже третий фраг от Снайпера команды Уточек. Уточки молодцы. Показывают что-то сегодня необычное. Во всяком случае Снайпер а, показывает уверенную игру. Но снова Женя Питон. Да, черт возьми. Самый хитрый, как минимум, игрок команды под Пивас. Уже на точке Б устанавливает бомбу. Ну, получает в затылок от Дерзкой, но опять же с другой стороны... Был все-таки установлен пакет, и бомба так или иначе принесет какие-то деньги команде под пивас, что пусть и не является огромным плюсом ввиду поражения в раунде, но это лучше, чем если бы ее не поставить. Что означает выход в аркаду? Ну, то есть, собственно говоря, аркадные действия, разумеется, конечно же. Что же еще это может означать? Никогда идет игра от позиции, и, скажем, человек просто сидит, например, на какой-то точке. И готовится принимать своих оппонентов. А вместо этого, вот допустим, ну кого бы вам пример показать. Ну вот допустим, Ароза Роза упала на лапу Азор. Это сейчас была аркада из Зигзага с целью встретить соперников. Но ну, не получилось. Спасибо большое, Мураджан. Не знаю, как правильно прочитать фамилию, простите. Но большое спасибо вам за донат на Ютубе. В размере 1 евро. Огромное... Огромное спасибо. Разбивается Юфил Хоуплесс. Это, конечно, на руку команде Quack Gaming, но при ситуации 2 в 4 тут на руку, в общем-то, должно слишком много всего сыграть, иначе будет очень мало шансов. Но МРТ забирает Холлу, и КЗ по-прежнему со снайперской винтовкой является, наверное, все-таки в плюсе в данной ситуации, но Профетик ставит хедшот. А почему Профетик ставит хедшот? Потому что МРТ не хотел помогать товарищу по команде И где-то путешествовал там под КТ спауном 15 секунд до взрыва И, конечно же, можно бежать сколь угодно долго к бомбе Но кто-то разве ее даст снять? Естественно, нет И это 7-5 Ну, борьба сегодня, я хочу сказать, более равная Этот матч уже тянет на чуть более интересный, чем были до этого Учитывая факт того, что все-таки э, в атаке, я считаю, команда под пива сыграют здорово. Но справедливости ради давайте вспомним вчерашний матч на карте Трейн э, между э, Солянкой и Пенсионерами. Там что пенсы, что Солянка сыграли круто именно в атаке, а не в обороне. И тут вполне возможно тогда предположить, что и в атаке тоже покажут хорошую игру. Ну не будем загадывать, посмотрим. Пока что нужно доиграть еще первую сторону, а первая сторона у команды Quack Gaming что-то под занавес начинает хромать. 7-6. Расстреливают по любым позициям и просто даже не позволяют, в принципе, куда-либо открыться и какую-либо позицию адекватную занять игрокам обороны. А все позиции, которые они успевают занять перед смертью, но оказываются не у благодаря стараниям, там, буквально парочки игроков, это радует. Это намекает на борьбу. В принципе, возможную даже овертаймы. Почему бы и нет? Минус от КЗ. Ну вот КЗ сегодня прям потеет за всю свою команду. Даблкил от Профетика, минус от роза Азора. И у нас 3 в 3. С по-прежнему, естественно, попыткой выхода на точку Асега. Где-то, кстати говоря, в торце обнаружил КЗ. Забрал его. Последним остается МРТ. Это хедшот от Юфил Хоплеса И 7 7, дорогие мои друзья, еще один раунд остается разыграть коллективом до смены сторон. Собственно говоря, этот самый последний раунд сейчас как раз-таки разыгран и будет. Я считаю, что команда под пивас однозначно сыграли первую половину лучше, чем гейминг ибо утята не воспользовались э, первой половиной должным образом, что, собственно говоря, нам подтверждает счет, ибо в сильной стороне даже пусть и выиграть со счетом 8-7. Это очень мало раундов в обороне. Но тут, конечно, вполне возможен частный случай. Даблкил от кз минус один от ГЛХФ. С разменом, конечно же, ГЛХФ падает. Но ее Филхоплес с Профетиком-то по-прежнему живы. Неплохая хаешка в сайт. Там МРТ с 11 хп остается всего лишь. Ну и дерзкая на саппорте. О, МРТ допрыгался, дерзкая. На раз на раз. С Юфил Хоуплесом, но у Юфил это 12 хп и вот этот момент Уж э, очень неприятен Но можно в удачный тайминг открыться Типа вот такого, но нет Не забирает Буквально одного патрона не хватило Для того, чтобы убить соперницу Но соперница очень быстро Развернулась и очень быстро наказала соперника за то, что он подкрался сзади. 8-7. Итоговый счет первой половины, конечно, максимально приятен для коллектива Quack Gaming. Потому что они по факту являются победителями первой половины. Однако, как я уже ранее упоминал, мне кажется, первая половина, выигранная со счетом 8-7, это скорее ничья, нежели победа. Но посмотрим, как утята занимают точку Б в пистолетном раунде. Пока! Ну! С переменным успехом, я бы сказал Ситуация 3 в 3, бомба устанавливается Что, в общем-то, для атаки уже является огромным плюсом Поставленная бомба в пистолетном раунде Как минимум сокращает количество экономических До двух В случае поражения Ну а с минусом от КЗ Здесь еще и, знаете, попробуйте выиграйте Холла. хороший хит -шот, минус КЗ Здесь дерзко, к сожалению, ошибается МРТ последний, а вот такие сложности Мне кажется, не ожидал никто Но позиция у МРТ, конечно, очень хорошая и минус по Женьке Питону. А где же Холла? Почему холод ты не прикрывал? Холла пошел искать соперника. Просто в наглую пошел искать соперника и отдался под МРТ, как и его товарищ по команде. 9-7 в пользу Квак Гейминг. И, наверное, самое время, учитывая, что все-таки вторая половина началась, поздравить вас, дамы и господа, с наступающим Новым Годом. Уже 22 декабря. До Нового Года остается всего Ничего. Поэтому не болейте, не хворайте, и пусть следующий год принесет вам много всяких приятных забот и хлопот. А они должны быть, я считаю. И хлопоты, и заботы, но ну, если они приятные, разумеется. Три минуса от команды Quag Gaming Сложного, конечно, здесь ничего нет. Перестреливать USP, в общем-то, много сильно-то уж прям уметь и не надо. Четвертый минус тоже не заставляет себя ждать, и Сега в зигзаге погибает очень быстро, раунд заканчивается, и победителями в нем становится Квадгейминг. Ждем полноценный девайсный вот на это как раз таки нужно и все таки смотреть в первую очередь. Как команда проявит себя с, со стороны обороны, но хотя бы имея хоть какие-то автоматы в руках, да? Ну, пистолеты — это, очевидно, естественно, не очень рабочая мета. Да, можно и с пистиками убивать кого-то, но с пистиками всегда это делать очень сложно. Но две эмки — это тоже как бы не очень уж прям девайсный раунд. Команда под пивас сейчас очень сильно рискует. Да, я понимаю, что и подобный раунд можно реализовать, но реализовать его с двумя девайсами все таки куда сложнее, чем с четырьмя и с пятью уж подавно. Команда Quark Gaming просто за счет наличия девайсов и неплохой позиционной игры заходит на точку А. А команда под Пивасом позволяет это сделать. Игра будет строиться, разумеется, от ретейка, если, конечно, таковому быть. Кола уже в соло остается. Ну и один в три, пожалуйста. Бомба-то стоит. Куда? А бомба стоит не куда-то, А под пятую линию. Но на пятой линии дерзкая погибает. И что теперь нас ждет? Нас ждет дефьюз! Ха-ха-ха! Да ладно! Вот это! Вот это команда Quack Gaming. Ай да молодцы! Поставить бомбу и нахрен ее зачем смотреть? А пусть себе там тикает где-нибудь вдалеке. 10-8. Круто! Круто реализованный раунд, товарищем Холлой. Замечательный раунд. И очень-очень важный, что самое главное, с точки зрения экономики. Ибо теперь у команды Quack Gaming, по сути, по деньгам появляются сложности и проблемы. Ну, такое себе на самом-то деле было решение: оставить бомбу. Без внимания Но попытка реализоваться в следующем раунде Хотя тоже, в общем-то, не уж такая и однозначная Два минуса от обороны, только лишь один От команды Квак Gaming. Ну, тут хол вырубает дерзкую И на этом раунде, мне кажется, можно ставить жирную точку Сега забирает МРТ и ГЛХФ Соло против четверых Конечно, такое, вероятнее всего, не выигрывается И просто получает в ухо от Сеги 10-9, начинают под пивас догонять своих соперников, а вот всего-навсего одна ошибка, и команды уже начинают практически ноздря в ноздрю идти, да, казалось бы. Потели квакгейминг, брали пистолетку, для чего? Чтобы получить счет 10-7, и из-за одной ошибки получают 10-9. Беда, беда и обида на самом деле, очень жаль, что такой... Игровой момент произошел Я понимаю, конечно, что это игровой момент И, в общем-то, любой человек в теории Может, конечно, зазеваться и забыть Что у него бомба установлена, но это странно Если вы хотите выигрывать А ведь проигравшая команда турнир-то покидает Поэтому здесь нужно играть э, Максимально осторожно И собрано Выход на точку Б от Quack Gaming, Кстати, с пистолетами И, кстати, реализован на ура Три минуса, не получив ни одного размена Остались против э, Профетика и Женьки Питона, но Женя Питон, в общем-то, как и Профетик, ребята опасные, хотя не в этом раунде. Увы и ах, это одиннадцатый для команды Quack Gaming. болельщики коллектива под пивас. Возможно, немножко сейчас поднапряглись, но вы не переживайте, экономика у подпивасовцев еще должна сохраниться. Худо, бедно, но на что-то хватить должно, пусть даже с фамасами, но победить в раунде в теории возможно. Ну что, раскидка торца, Энтрифраг от КЗ, проход на точку Б по сути можно считать успешным и вполне себе открытым. Кто будет препятствовать? Холла с нижнего парика, но здесь, кстати, уже КЗ выезжает под вагон. И из-под вагончика готовится устраивать козни своим соперникам. Ну, спреить, конечно, здесь точно уж был не нужно. А, Все убивают холу и теперь у нас 3 в 3, да? Попытка зайти со спины, МРТ, что то что это было от МРТ, я, в общем, так и не понял. Но ребят стреляют в друг, в друг дружку. Минус от КЗ, минус два от КЗ, один на один с Юфил Хоплесом. но ну, здесь есть стопроцентная инфа. И есть дефьюз киты, но КЗ справляется, дамы и господа, ничегошеньки себе. Три минуса, оставшись в одного, один в три остался и затащил, и не будем забывать, что еще и энтрифраг также был за ним. Вот так вот, дамы и господа, четыре, по результату четыре минуса получается сделать, и 12-9 стараниями КЗ все-таки за квакгейминг. Здесь ошибочный выстрел от э, Арозы. Сега наказывает моментально за такие оплошности. Но ну, снайперская винтовка потеряна. Однако, вроде, удается открыть точку Б. Ну, по, по крайней мере, частично. С верхнего парика уже начинают проход игроки гейминг на точку Б. Дерзкая, забирает холу И по-прежнему ГЛХФ в поисках визуального хотя бы контакта, который просто так не дается. Снайперская винтовка уже не питона, а попадание куда-то в ляшечку. И КЗ сразу погибает Видимо, все-таки ляшечка у него была Важной Важной частью важную частью тела. Женя Питон, конечно, уходит на сейф. А что здесь еще делать один в 2 со снайперской винтовкой тридцатью 35 хелспоинтами? Навряд ли шансов практически не остается. По итогу 13-9. И комментарии из чата. У уток командная игра лучше выстроена, на мой взгляд. Думаю, что благодаря этому они и лидируют. Господин Сомчик, с возвращением вас! Только вот жаль, вы написали Сомчик теперь с большой буквы, перед этим Всегда писали с маленькой, и скорее всего Донейшн Аллерс воспримет вас Как два разных аккаунта Но ладно, самое главное, что я точно знаю Что это тот же самый Сомчик От души огромное спасибо за 3 евро Без комментариев, без каких-либо слов Но простой донат Благодарю И да, на вопрос КЗ парень или нет В чатике уже прилетел Ответ, в общем-то, опередили Это парень Энтри не успел я углядеть за кем. Отвлекся немножко на доната. Минус от Good Luck and Have Fun по холле. И 4 в 2. Перевес двухкратный на стороне атаки. Профетик. Ну что это было такое сейчас, профетик? Отличный, собственно говоря, момент мог сейчас получиться. Выйти на ситуацию 2 в 3 хотя бы. Но нет. Сега остается в одиночестве в городе. С 37 хелспоинтами. И мне кажется, конечно, будет... Все было слишком очевидно, не стоило даже приближаться к точке Б, минус от дерзкой и 14.9 досрочно. Ну, мог бы быть взрыв бомбы, можно было попробовать засейвить э, подобранный девайс, собственно, почему нет, но не получилось. Хорошая мысля, как говорится, приходит опосля, и, возможно, из-за этого именно не удалось э, игроку команды под пивас сразу понять, что сейф в данной ситуации более важное и правильное решение. Санек, тебе когда, Пётр, э, задонатил? Первый раз? Не знаю, первый раз, наверное, год назад где-то. А так вообще, последний раз вчера. Good luck and have fun. Double kill минус от You feel hopeless. Дымочек за спину. И какой ничего себе пинок пол вот КЗ. Это щелчок был смачный. Ну, чтобы вы понимали, 11К, который задонатил Пётр, это не за один донат, да? То есть это топ-30 суммарных донатов от определенных людей, да? То есть он периодически, Пётр заходит, допустим, поддержать, например, на 300 рублей там или на 400, да? Просто я все это складываю и приплюсовываю друг к другу. И суммарно, да, Пётр уже поддержал на 11 тысяч рублей меня и стал топ-1 донатером. Пётр, здоровье вам. Uh, good luck and have fun вместе с Розой и Лапой и Азором и со всем, в общем, вот этим вот <laughs> набором. Открывается на точку А и атака действительно оказывается у команды Quack Gaming более подготовленные Сега последний против пятерых. Ну, попытки можно, конечно, оставлять, собственно говоря, и пытаться, но пытаться здесь уже не за что. В общем-то, уже с ножом подбегает. Good Хефан, Пытается резать Сегу. 42 хп. И, кстати, сейчас можно так и затащить. Почему нет? Нет, нет дефьюз китов. Дамы и господа, команда под пивас проигрывает в рамках четвертьфинального противостояния против команды Квак Гейминг. И тем самым...